Это канал Криптовалютный, сегодня поговорим о топ-5 криптовалют, которые дадут профит уже в 2018 году. Сегодня поговорим именно о долгосрочных криптовалютах, это не разовые спекуляции, вложил через 2 недели, через 4 недели получил профит. Это инвестиции для долгосрочного инвестора, в первую очередь фундаментальные инвестиции, которые позволят в течение 4, 6, 12 месяцев принести вам прибыль. Погнали! И первая криптовалюта – это криптовалюта NEO. На этой криптовалюте я сам зарабатывал. Например, за лето сделал где-то 600% на этой криптовалюте. Естественно, это было на небольшом объеме банка. На всю котлету мы никогда не заходим в одну криптовалюту. Но очень интересная штука. Я буду прикреплять вам название, аббревиатуру на биржах. Также будет описание фундаментальные причины роста криптовалют и рекомендация как с этой криптовалютой дальше действовать также у нас будет сайт на официальный сайт проекта и я буду прикреплять еще твиттер проекта потому что Информацию мы смотрим именно в твиттере, в первую очередь, не на сайте. И вообще, если хотите разбираться в криптовалютах, я рекомендую вам создать отдельный твиттер-аккаунт, где подписаться на всех крупных игроков, на все аккаунты бирж, там, на всех создателей и на все проекты блокчейн, за которыми вы следите и, конечно же, в которые инвестируете. Вот будет вам прямая ссылка, это мой совет. Итак, NEO это китайский блокчейн проект, стартовал он 2014 года, сначала назывался Ansharas, в августе 2017 года он получил новое название NEO и произошел такой некий полномасштабный ребрендинг, включая в себя он также обновление технологий. NEO называют китайским эфиром, причем по функционалу он по некоторым моментам обходит эфириум. Он получил поддержку от китайских властей, несмотря на то, что в Китае очень сложно с криптовалютами, с ICO, да, там постоянно их закрывают, закрывают биржи, но в первую очередь Китай это делает для того, чтобы регулировать и на перспективе сделать блокчейн-рынок более развитым, в принципе, грамотная стратегия. Значит, Давайте поговорим о фундаментальных причинах роста данной криптовалюты. Что лично важно для меня, что очень подвижная криптовалюта и дает заработать. Вот, конечно, помимо технологий, все это мы сейчас обсудим. Эта криптовалюта сильно волатильная. Давайте посмотрим на график. Видим, что есть волатильность, то есть это не прямая вверх. Кстати говоря, мы будем рассматривать э, вот те криптовалюты, которые сегодня я вам дам. Это только криптовалюты, которые идут постоянно вверх. Да, есть отскоки вниз, есть коррекции, но они идут вверх. Именно поэтому я вам рекомендую их на долгосрок, чтобы закупиться сейчас и получить в дальнейшем прибыль. Итак, курс, э, график криптовалюты NEO. Мы видим, что сейчас он находится не на хаях. То есть э, неплохое время, чтобы закупиться Возможно имеет смысл немножко еще подождать э, Зависит от того, насколько вы готовы рисковать И ее купить э, Криптовалюта NEO очень подвержена различным пампам да, вот, Буквально как раз -таки, в, в августе был э, хороший памп Когда можно было заработать Также был в июне Вот в этом пампе я участвовал, да, когда сделал там Около 500-600% на этой криптовалюте. Потом он повторился через какое-то время. И потом вообще он взлетел на Луну. Соответственно, мы видим, что в целом криптовалюта растет. У нас нет снижения к нулю. Да? Мы видим, что сейчас также был рост и она немножко скорректировалась вниз. То есть сейчас не пиковая стоимость, да, пиковая стоимость у нас была там около 50 долларов, сейчас у нас 35. Неплохое время, чтобы закупиться и оставить ее на какой-то срок. Итак, технология, как я сказал, это Платформа именно для блокчейн-проектов, и она только начинает развиваться. Третье это сильная поддержка со стороны сообщества, партнеров и властей то есть все поддерживают эту криптовалюту. Если мы зайдем в Twitter аккаунт, увидим такое явное обсуждение криптовалюты. Что очень важно, данная криптовалюта находится на восьмом месте, пока. Это очень важно для долгосрочного инвестирования, то есть если вы вкладываетесь в криптовалюту, в которой маленькая капитализация, из нее могут вытаскивать деньги, она уйдет в ноль. Там в топ-10, в топ-20 криптовалют такого не происходит, потому что у них есть сильная поддержка, причем нео находится там в десятке достаточно давно. Это очень важно. График обсудили, соответственно, очень также важно, это команда, которая следует своей дорожной карте. То есть они четко следуют своему намеченному плану и нет практически сомнения о том, что они достигнут вот целей, тех целей, перед, которые перед собой ставили, это значит, что криптультур будет расти, внедряться в новые проекты, на основе этого проекта будут создаваться другие проекты. Мы знаем, что очень круто вкладываться именно в платформы, да, то есть, например, Windows, да, это такая платформа, на которой различные другие приложения делались, да, там Microsoft Office Word, какие-то приложения, игры, музыка и так далее, и в свое время это дало очень сильное развитие компании Microsoft, потому что на ее основе делал... То есть сам рынок прокачивал эту платформу, создавая новые приложения и так далее. Потому что, например, если вы вспомните, мы покупали компьютер для того, чтобы играть в игры или для того, чтобы сидеть в интернете. А покупая компьютер, мы способствовали развитию компании Windows, потому что в большинстве случаев там стоял Windows именно. Поэтому вкладывать именно в платформы, да, Это очень круто И практически весь список, который мы сегодня будем озвучивать Большинство это именно платформы Моя рекомендация На 20% рынка входим На 20% вашего банка Закупаемся на сильном падении По графику инвестируем на 4 плюс месяца Выходим при сильном пампе То есть В принципе сейчас Относительное падение да, По нашему графику Можно закупиться Я подождал максимум еще недельки 3 но, как сказал, сейчас тоже хорошее время Входим на 20% рынка Дальше на 4 месяца забываем про эту криптовалюту И смотрим, когда она вырастет А дальше наблюдаем за пампами То есть, как сказал, здесь есть взлеты резкие Когда в нее быстро заливают денег, чтобы поднять курс Вот на этом пике выходим То есть у нас будет свечка примерно вот такая, как здесь есть Или вот свечка, да, хорошая очень вот, вот, вот при таком случае мы уходим. То есть, когда у нас просто идет небольшая волатильность, это не то. А нам нужен именно резкий рост. Его фиксируем и выходим. Ну что ж, на этой криптовалюте мы заканчиваем и двигаемся дальше. Следующая криптовалюта непосредственно эфириум. Второе место по капитализации. Давайте посмотрим. На данный момент 35 миллиардов долларов. Капитализация этой криптовалюты это очень много на втором месте. И эфириум сейчас является одной. Из самых технологичных криптовалют, а если не одной, то, наверное, на первом месте она находится. То есть это платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейн, работающих на базе умных контрактов. Реализована как единая децентрализованная виртуальная машина. Создатель у нас Виталий Бутерин, русские корни. В конце 2013 года он ее создал и сеть была запущена 30 июля 2020. 15 -го года. Очень мощный рост был у этой криптовалюты, и лично я считаю, что вкладываться на долгосрок на нее очень перспективно, потому что также ее график показывает постоянный рост. Да, есть у нас волны, большие волны, но в целом криптовалюта постоянно растет. Самое главное, что это одна из самых крутых технологий, и самое главное, что номер один для нас – это именно платформа номер один, самая крупная для создания блокчейн-проектов. На основе эфириума делаются другие криптовалюты, другие токены, блокчейн-проекты. И эти проекты будут двигать вперед данную криптовалюту. Что говорить про закупку? Я бы не сказал, что сейчас самое лучшее время закупать эфириум. Если вы хотите дополнительно заработать, лучше подождать, подождать какой-то коррекции, потому что видим, да, что у нас сейчас практически хаи. Да, еще немножко и будет хаи. В то же время сейчас эфириум пророчат там, 500 долларов, 700 долларов, 1000 долларов стоимости. Рынок на это способен. Потому что мы помним историю с биткоин кэш, где он там с 300 долларов до 2000 долларов поднялся за несколько дней. Соответственно, рынок способен поднять эфириум, просто нет сейчас каких-то явных таких новостей для того, чтобы эфириум поднимался. Ну давайте вернемся к нашему списку Значит, фундаментальные причины роста Является первой платформой для других проектов И по капитализации, и по значимости, и по технологии Очень сильная комьюнити поддержка Практически на каждой конференции мы слышим слово Эфириум, Слышим слово Виталий Бутерин. Мощное сообщество, постоянно развивают Общаются с властями, поддержка во многих странах Есть куча проектов Несомненно, есть два варианта, либо эфириум вырастет через год, либо рынок криптовалют весь в принципе развалится, потому что эфириум это основа. Надежный инструмент сохранения средств, вот здесь хочу заметить, что у эфириума также нету сильных падений в ноль, да, то есть было падение, но в целом он движется вперед. Как сказал, если вы его покупаете на 4 месяца, на 6 месяцев, на год, даже если будет вот такое сильное падение, то в любом случае видите, что цена откатывается снова до хайов. Поэтому имеет смысл покупать. И много интересных новостей в 2018 году. Действительно, можете почитать твиттер, можете почитать новости, сводки новостей. Очень много прикольных новостей эфириума, выпускаются новые разработки, конференции, появляются новые платформы, новые проекты на базе эфириума, поэтому рост у нас практически обеспечен. Рекомендация следующая, на 30% банка держим до лета 2018 года и когда у нас получается профит делать, то есть плюсом зарабатывать, часть профита фиксируем, то есть выводим да, там в доллары или в биткоины, остальное держим на долгосрок. Ну что ж, двигаемся дальше. И следующая криптовалюта это биткоин. Несомненно, та криптовалюта, которая должна быть у каждого криптоинвестора в портфеле. У меня есть отдельное видео по. Я выложил стратегию по инвестированию в биткоин. Можете посмотреть, ссылка будет внизу. Значит. Биткоин также прикрепил вам официальный сайт, твиттер. Ну, для тех, кто не знает, что такое биткоин, это платежная система, использующая одноименную единицу для учета операций. Использует протокол передачи данных для обеспечения функционирования и защиты системы, Используются криптографические методы. Вся информация о транзакциях между адресами системы доступна в открытом виде. Автор Сатоши Накамото. Первый запуск 3 января 2009 года. С тех пор криптовалюта растет. Фундаментальная причина роста это первая, самая большая по капитализации и самая большая по криптовалюты и больше всего ее используют в реальном мире, то есть реально ей расплачиваются во многих бизнесах, между собой люди расплачиваются на теневом рынке и все больше и больше реально ей расплачиваются ну, в нашей жизни, в кафе, кальянные появляются и так далее. Давайте посмотрим на биткоин. Ну, первое место. Капитализация у нас сейчас составляет 136 миллиардов долларов. Очень важно, что находится она... Кстати, вот важно, за последний год биткоин сделал, по-моему, в 7 раз увеличился. И только там несколько фондов, несколько компаний получили такую же прибыль в процентах, да, то есть можете почитать информацию, что биткоин это сейчас самый крутой инвестиционный инструмент вообще в мире, в принципе, да? Он растет растет постоянно. Видите, что график неумолимо вверх идет. Да, есть коррекции. Вот недавно была коррекция до 5500, там с 7700 до 5500 Но это нормальная штука, на нем перезакупаются. Очень крупный проект, сравним с большими компаниями мировыми. Вторая, фундаментальная причина роста, держат крупные игроки, то есть все остальные инвестора именно здесь. Биткоин занимает половину всего рынка криптовалют, и это очень круто. Майнят крупные игроки, крупные компании занимаются именно майнингом. Конечно, они не дадут умереть биткоину, потому что они майнят его, и они нацелены на приумножение биткоина, заработку на этом. Это действительно... Очень влиятельные люди в мире уже сейчас и кто занимается биткоином. Поэтому просто так исчезнуть данные криптовалюты они не дадут. Если опять же у нас исчезает биткоин какие-то катастрофические проблемы и курс сильно падает, то скорее всего всему рынку криптовалют настает конец. Рекомендация. Покупаем на 50% свободных денег как минимум и держим от 6 месяцев до 2 лет. То есть я считаю, что в течение года... И даже двух лет у нас будет рост биткоина. Дальше посмотрим, возможно, какая-то криптовалюта займет место биткоина. Ну, как минимум 6 месяцев. Например, я покупал весной биткоин, когда он стоил 2200 долларов. Сейчас он стоит 8300. И это очень круто. И, скорее всего, когда вы смотрите это видео, он стоит еще больше. Криптовалюта Ripple – это... Проект был запущен в 2012 году, направлен на то, чтобы обеспечить безопасные, мгновенные и почти бесплатные глобальные финансовые операции любого размера без возвратных платежей. Что такое возвратные платежи, можете почитать в Википедии. Сеть децентрализована и может работать без участия компании Ripple, ее нельзя отключить. Простыми словами, Ripple это такой некий аналог визы. И он... Самое главное, что проект Ripple не вступает в сопротивление с биткоином. То есть Ripple это не деньги как биткоин, Ripple это именно платежная система. По типу Visa, ну можно сравнить Visa и доллар, допустим. Да, доллар это у нас валюта, Visa это компания, которая обеспечивает транзакции. Собственно говоря, мощный проект, также скинул вам сайт и скинул вам Твиттер, можете почитать. Очень сильная поддержка среди сообщества. Давайте посмотрим по капитализации. Ripple четвертое место, причем уверенное четвертое место, он там его сдерживает, опять же в десятке он постоянно находится. Старый проект, то есть давно существует, это тоже является плюсом. Значит, большая капитализация. И реально, самое главное, что эта технология реально уже применяется и будет применяться в дальнейшем. То есть компания Ripple хочет работать со всеми банками и уже начинает работать, уже подписано соглашение с крупными банками, финансовыми организациями, чтобы внедрять их технологию, поэтому нет причин падения Ripple. И более того, Ripple не совсем дец... такой детализованный проект, это именно изначально компания, просто с... они создали свой проект на блокчейне. И им, в принципе, все равно криптовалюту, они хотят, чтобы их технология работала. Поэтому даже когда весь криптовалютный рынок падает, Ripple может удерживать свои позиции. Не всегда, конечно, но очень часто так происходит, потому что такой некий независимый проект, фактически просто IT-проект, да, и вы туда инвестируете, как обычный инвестор, не только криптоинвестор. Давайте посмотрим, соответственно, на график. Видим, что также... Долгое время проект существовал, но, скажем так, никто не занимался ростом именно токена, то есть именно самой криптовалюты, чтобы на нем спекулировать. И на самом деле это хорошо, потому что компания оттачивала технологию, дальше ей начали заниматься, произошел сильный памп, дальше произошло снижение. Но на самом деле мы здесь видим такой падающий график, это не является в данном случае плохим фактором, потому что мы видим, что у Ripple есть определенные волны, и самое главное, что это фундаментальная технология для банков. Банкам нужно развиваться, и эта криптовалюта, она действительно долгосрочная. Я бы заложил, наверное, год этой криптовалюте, год ее держать, она будет расти. Соответственно, сейчас мы видим... Краткосрочный рост, можно закупиться, это не хай, это половина от пиковой стоимости, поэтому если вы инвестируете на долгосрок, в вашем портфеле Ripple должен быть. Рекомендация следующая, сейчас есть просадка, можно купить на 15-25% процентов банка инвестиция на 4 плюс месяца до очередного серьезного взлета, то есть на каком-то серьезном взлете я бы ее продал, вот такая рекомендация. Ну и последняя криптовалюта, лайткоин, это форк биткоина, создана она была именно для того, чтобы стать платежным средством. И самое главное, что у нее была убрана проблема, которая была в биткоине, это проблема масштабирования биткоина, которая сейчас до сих пор сохраняется. Ребята решили отделиться, сделать проект, который быстро стрельнул Давайте посмотрим по капитализации Лайткоин у нас находится на уверенном пятом месте Почти 4 миллиарда капитализация Форков биткоина очень много На самом деле у меня был спорный момент поставить лайткоин в этот список или биткоин кэш Но есть очень важный фактор Который я записал и который лично для меня, как для долгосрочного инвестора, он подходит лучше Это вот этот фактор, стабильный рост и хорошо переносит панику на рынке Давайте посмотрим на график лайткоина, вы все поймете Смотрите, мы видим общий график лайткоина ну, когда-то был сильный памп, потом снижение, да, то есть это было, ну, достаточно давно. Что происходит сейчас? Сейчас он постоянно растет, только рост мы у него видим. Это, причем, таким под хорошим градусом идет рост. Да, есть, есть конечно, пампы, есть дампы, когда прокидывают и повышают цену, но в целом долгосрочно на полгода на год идет под хорошим углом рост, и это для нас очень круто. То есть, как минимум мы сохраняем средства, как максимум мы их приумножаем. Нету никаких скачков, что очень важно. Очень часто я замечаю, и другие люди, что во время того, как все э, альткоины сыпятся, лайткоин чувствует себя достаточно хорошо и уверенно. Да, он немножко проседает, но не на 50%, не на 60%, как это происходит с другими альткоинами. Почему? Потому что... Есть сильная поддержка э, со стороны непосредственно капитализации. да, То есть э, почти 4 миллиарда долларов уронить достаточно сложно. Э, плюс э, Litecoin, я также написал, он хочет занять место Bitcoin. То есть в целом Litecoin это более совершенная технология, чем Bitcoin. И в основном это то же самое. То есть просто лучше по скорости. И это основная Причина, по которой его используют. То есть, в принципе, если там, сейчас э, сравнивать две технологии, то лайткоин лучше биткоина. Единственная проблема, что у него меньше капитализация, поэтому веры в него меньше. Но мы видим, что график очень сильно похож на биткоин. Посмотрите. То есть, стабильный рост вверх. Здесь тоже самое, стабильный рост вверх. Сейчас у нас Litecoin находится также на поднимающемся рынке, это не хаи. Можно подождать какое-то время для до отскока, но если вы хотите инвестировать на перспективу 6 месяцев, то покупать можно прямо сейчас. Друзья, это был топ-5 криптовалют, которые вы можете купить в ближайшее время и уже в 2018 году заработать, стать долгосрочным инвестором. Опять же хочу сказать, что это мое субъективное мнение, в то же время я привел вам аргументы, почему данные криптовалюты должны расти, это не значит, что гарантированно вы получите с них прибыль, поэтому инвестируйте с умом, все сами обязательно оценивайте, приводите свои доводы и раскидывайте свои инвестиции по разным местам. Именно поэтому я дал вам 5 криптовалют, чтобы вы не засовывали все в один какой-то скамный проект и теряли деньги. Здесь вы распределяете между 5 криптовалютами, также часть портфеля вам рекомендую. В другие криптовалюты инвестировать, более волатильные с большим процентом Кстати говоря, если вам это видео понравилось, поставьте лайк И если вы хотите, чтобы я записал видео, где дам топ-5 более рискованных криптовалют На которые приносят профит 20, 30, 40, 100% в течение нескольких месяцев Поставьте тоже лайк, если это видео наберет много лайков больше, чем набирают остальные видео, я такое, такой ролик запишу и выложу через несколько дней. Друзья, подписывайтесь на мой канал, будем вас радовать различными новостями, обзорами криптовалют, давать вам стратегии инвестиционные. Встретимся в следующих видео.